Белый клоун Один к одному, как копирка Лишь слова, сказанные вслед Словно клоун, ушедший из цирка Город примеряю, как блед. Я стараюсь укрыться за тканью Душу спрятать в отражении тепла Как в детстве легкой брани защититься злой маской вранья А ушедшим словам нету веры Только пепел, только снег и тлен Неха шагов, скрип этой фанеры Режут душу Опять вгоняя в плен. Все сложнее, чем это хотелось. Намеки, домовки, игра. Он опять с глаз покатилась. Отвернулся обратно в себя.